Добрый день! Вы на канале куклы Ребарн Вик, Виктории Залеской. Сегодня я вас познакомлю с новой силиконовой куклой. Она родилась не очень давно. Хочу вам ее показать. Кукла изготовлена с силикона на платине. Светленькая. Волосы у нее русые, из махера. Светло-русые даже нужно сказать. Бровки проклеены, реснички, глазки стеклянные. Во рту есть десеньки, язычок и даже гланды. Она мягенькая, достаточно тяжелая куколка, около 4 килограмм. У нее есть функция, она пьет и писает. Сейчас я вам ее покажу подробнее. Кукла будет в продаже, в свободной продаже, а также на аукционе. Приобрести наших кукол или заказать вы можете на ярмарке мастеров. Набрав в поисковике ярмарка мастеров Дмитрий Залевский. И вы выйдете на наш магазинчик и можете выбирать себе куклу. Сейчас мы ее разделим и напоим водичкой. Так, я думаю, что вот так вот удобнее будет. Ножки. С такими куклами надо очень аккуратно обходиться. Потому что они нежные. Если тянуть за руки или за ноги, то можно... Вот, кукла может порваться вместе наиболее... Где тянуть ее? Так, все, мы разделим. Теперь имеем памперс. Это девочка, как вы видели. Скоро будут и мальчики, я думаю, кто ждал. Теперь мы будем ее поить. Головку надо поддерживать, когда вы переодеваете куколку. Так она у нас пьет. Бутылочку желательно делать а в сосочке побольше дырочку, чтобы побыстрее водичка вливалась, А то будете поить очень-очень долго. Это все. Теперь, так. Сейчас я вам покажу функции. Вот такая вот у нас девочка. Надеюсь, ее скоро удочерят. А вы ожидайте следующие видео. Сегодня мы планируем снять еще одно видео с очередной силиконовой куклы, куколкой. Ждите. Всего хорошего. До новых встреч.